так вот что я так для сравнения старый блочок вот, и новые новые блочки вот, маленькие вот я хочу делать такие блочки маленькие и реализовывать их желающим то есть скажем это я покажу потом как дальше организовать процесс выращивания скажем так расположить коробочке прозрачные вентилятор мне кажется это будет очень интересно для выращивания грибов любым желающим В принципе там ну когда я вяжу в общем покажу вот такие вот грибочки такие Делается вот так Это вот гораздо меньше к ну в общем так.